Итак, ребята, доброго времени суток. Сегодня у нас продолжение темы заработка на Телеграм. Просто последнюю неделю начал активно это изучать. И я все-таки поражаюсь от того, как же легко тут зарабатывают люди большие деньги. Сегодня мы разберем на примере один кейс о бесплатном наборе подписчиков. И также поговорим о заработке на костях, на трагедиях и тому подобное. Очень грустно это признавать, но есть много людей, у которых хороший высокий интеллект. Но низкий уровень социальной ответственности. Я ни в коем случае никого не осуждаю и не пропагандирую никакие методы заработка. Я рассказываю это все исключительно в ознакомительных целях. И также сразу скажу, что в качестве бонуса я выкладываю глопартовский курс в текстовом формате от Дмитрия Толстого. Называется он «Продвижение и развитие каналов Telegram с нуля до результата». Очень хороший материал. Если вы планируете вести или уже ведете свой бизнес в Telegram, то этот курс для вас. Также есть еще одна хорошая новость. У нас со вчерашнего дня стало на 700 человек больше. Я закупил вчера рекламу в одном большом Telegram канале и оттуда пришло почти 700 человек. Один подписчик мне обошелся около 7 рублей и это по меркам телеграма очень дешево. Так как в такой прошаренной бизнес тематике один подписчик стоит куда дороже. В общем, в ближайшем месяце я планирую активно начать закупать рекламу в Телеграм. Я выделил на это больше 50 тысяч рублей. Это деньги, которые мне удалось заработать в этом месте со своей авторской схемы, которая не требует вообще никаких вложений. Связана она с Ютубом, но сейчас не об этом. В общем, деньги вырученные с этой схемы, с продажи подписки в приват-канал, я буду реинвестировать, как и говорил, в развитие нашей с вами планеты информации. Кстати, в приват-канале уже 17 человек – Многие ребята уже неплохо заработали, мы с ними общаемся, так что там все круто. Ребят, кто уже купил доступ в приват, можете отписаться в комментах к этому видео и оставить свой отзыв. По поводу приобретения подписки, пишите мне в ЛС в Телеграме, там мы с вами пообщаемся и обо всем договоримся. Есть еще одна хорошая новость, связанная она с Телеграмом. Если это видео наберет 50 лайков, то я выложу очень крутой видеокурс по заработку в Телеге от А до Я. Там очень много инфы. Самый дешевый пакет этого курса стоит 10 тысяч рублей, но для вас, как всегда, все будет бесплатно. Так что как только будет 50 лукасов, сразу же выложу курс. Итак, начнем обзор и разбор кейсов по набору подписчиков и заработку на них. Рассмотрим, как зарабатывались деньги в Телеграме на хайповом сериале «Игра престолов». Я лично сам его смотрел и уверен, что многие из вас являются большими фанатами этого сериала. Кто смотрел, напишите в комментах, как вам последний сезон, понравился или нет. В общем, ближе к сути. Ребята создали канал по тематике Игра Престолов. Как они на этом на всем заработали, вы узнаете чуть попозже. Это, собственно, кейс создателя самого канала, так что полить сам канал я не буду, так как автор не рекомендует этого делать. Раскручивать такой канал можно было тремя способами. Первый это делать ролики на YouTube по типу... Что вышла новая серия Но чтобы ее посмотреть нужно перейти в наш телеграм-канал Второй вариант это посев через соцсети И третий вариант это закупка рекламы в других тематических каналах Всего именно в этот канал было куплено 10 рекламных постов В 5 каналах посвященных сериалам и фильмам Создавались рекламные посты такого вида Пятая серия Эти ребятки купили пятую серию за 7 долларов Заходим к ним на канал и смотрим пока не удалили Или вот такой Пятая серия приятного просмотра. Внизу сам рекламный пост. Для этого поста был специально сделан отступ вниз, чтобы людям приходило уведомление «Пятая серия приятного просмотра». Это в разы повышает просмотр рекламного поста. Из бесплатного трафика это YouTube. Это мы обсуждали подробно в этом ролике, на таком хайповом событии как дацик Тарасов. Кстати в приват канале я выложил всю эту схему и там можно найти на каких именно предстоящих хайповых событиях можно собирать бесплатно такое количество подписчиков и на них зарабатывать. И также сегодня я выложил туда кейс о том, как можно на политических событиях набирать большое количество просмотров. А политических новостей, как вы знаете, каждый день выходит очень много. И еще один способ бесплатного трафика это по в соцсетях это посты с огромным количеством хэштегов чем больше хэштегов тем больше трафика как это правильно делать эта тема для отдельного видео сейчас мы рассмотрим только основные моменты вконтакте и одноклассники постев новостной ленте просто создаете или покупаете страницы в вк и публикуете себе на стену текст 6 серия уже на канале в telegram заходи и смотри и хэштеги в стиле «Игра», «Игра престолов», «Игра престолов 5 серия и так далее. Чем больше тематических хэштегов, тем лучше. Инстаграм. По тем же самым хэштегам выбиваетесь в топ с описанием под фото, ссылка на сериал в моем профиле, а в Инстаграм ставите ссылку на канал Телеграм и также отливаете. И еще важно знать, что начинать посев нужно за два дня до выхода хайпового события. Теперь самое интересное – монетизация. На первом месте, именно если группа по каким-нибудь хайповым фильмам, сериалом конечно же это продажа серии когда налили на канал около 10 тысяч человек начинаете продавать поначалу публикуете пост в канал ну что пора выкладывать серию ждете минут 20 чтобы подогреть эмоции людей дальше выкладываете пост ребят я тут решил чтобы хоть как-то вернуть 12 тысяч долларов которые я потратил на эту серию я продаю серию за 500 рублей поверьте она того стоит все, кто хочет купить серию, пишите мне и ссылка на профиль. Примеры постов с подогревом аудитории на канале вы видите сейчас у себя на экранах. И после этого поста по заявлению автора тебе пишет по 50 человек в минуту, это вполне реальные цифры, лично я ему верю. С канала 10 тысяч человек, на который ты потратил 5-7 тысяч рублей, купив рекламу, ты получаешь 200-300 тысяч с продажи одной только серии. Главное это в принципе креативность. По факту все, кто заплатил, получили свою серию, но несколько позже. Вот такой вот собственно кейс, напоминаю, что вся информация предоставлена в ознакомительных целях. Курс по телеграмму я выложил в наш телеграм-канал. Телеграм-телеграм, что-то много телеграм. В общем, ссылочка на него в описании к этому ролику. Чтобы я выложил еще один хороший видео курс по телеге, давайте наберем 50 лайков, потому что курс действительно стоящий. Я сам его сейчас изучаю и прям кайфую. Ну и не забудьте подписаться на канал и прокомментировать это видео. Мне нравится с вами общаться. Так что на сегодня всем пока, увидимся в следующих обзорах.